Здравствуйте, меня зовут Лена Цыганок, руководитель агентства горящих путевок Турбанжур и Белой Церкви. Сегодня я в отеле Nirvana Lagun Villa Suite Spa. Это Турция, регион Бельдипи. Сразу хочу сказать о том, что отель входит в цепочку отелей Crystal Hotels, находится под ее менеджментом. Вот это лучший отель этой сети, отель высокого уровня. Находится в регионе Вельдипи, потому трансфер ваш от аэропорта Анталии займет совсем немного времени. У отеля шикарная зеленая территория. Во время строительства они затронули ни одно дерево, потому, конечно, можно ходить здесь прямо как в лесу. Я думаю, позади меня вы видите эту красивую природу поют птички а, релакс а у отеля все а, все номера практически идут в таких а, как бунгало вот такие вот одноэтажные есть разные категории номеров от супериоров до вилл а, и есть основное здание но там довольно таки немного номеров но в общем-то само небольшое вот Почему же такая концепция, да, то есть это идет невысокое здание, это своя терраса, и я, честно, не любитель первых этажей, вот, но здесь такая концепция, что есть у каждого свой такой дворик, своя терраса, вот, и… Можно себе э, уютненько посидеть, и это не идет основная центральная дорога от ресторана к пляжу, через которую очень много проходит людей. А здесь очень много разных улочек, каждый добирается, э, доходит до своего, э, до своего номера, и можно даже просидеть целый вечер при желании, да, порелаксировать у себя на террасе и никого даже не увидеть. Вот. Что касательно бассейна, хотела бы отметить, для любителей бассейна, у отеля основной бассейн с морской водой, что я думаю, можно порадовать и себя, и своих деток. Касательно пляжа, отель находится в регионе Бельдеби, и как многие знают, здесь все-таки росы камни, потому отель постарался и для своих гостей. Расчистил пляж и сделал хороший насыпной песок, вход в море. Вся территория, вся территория пляжа идеальный песочек, комфортно для ваших ножек, для вас, для ваших деток. И при входе также песок. Дальше, когда уже набирается глубина, уже идут камушки. На территории пляжа три пирса. Вот потому каждый может для себя тоже удобно разместиться, Wi-Fi ловит и на пирсе в том числе, потому всегда даже там можно находиться на связи. Что касательно вечерних мероприятий в отеле, для тех, кто любит вечером провести активно время, это, конечно, проходят профессиональные шоу-программы, в отеле есть своя анимационная команда, но шоу-программы идут отдельно. Отдельно каждый день что-то новое. Программа не повторяется в течение двух, двух недель, потому я думаю, она вас порадует. Для отдыха с детками здесь шикарный просто мини-клуб, который работает с 10 до 10. И есть хорошая очень площадка, где будет интересно, конечно же, вашим деткам. Хороший, хороший есть аквапад. На пляже, что немаловажно, есть такая отдельная своя песочница, так как там и так все из пес но есть своя еще песочница с тенью с пасочками вот потому это не нужно дополнительно вести с собой с, с собой на отдых вот и комфортно проводить время на пляже для тех кто любит активные ведь активные вечера для активной молодежи, конечно же это только вечерние в основном мероприятия, отель более релакс формата, в общем-то само название говорит за себя, да, отель Nirvana Hotel Villas Youtens Spa, вот потому, конечно, рассчитан отдых на более релакс, но для тех, кто хочет все-таки вечером потанцевать и зажечь, есть живая музыка, есть дискотека и вы все же, скажем, свое это желание удовлетворите. Вот. Ну и для тех, кто активно хочет проводить время не вечернее, а дневное, там это хороший тренажерный зал, это можно покататься на классных горках, и весело активно провести время. В отеле есть своя кондитерская на ресепшене возле лобби бара, где можно всегда порадовать себя всеми вкусностями и мороженым мовым пик. Отель действительно высокого уровня. Здесь, когда находишься, забываешь как-то обо всем, расслабляешься и получаешь массу, массу энергии, хороших эмоций и и просто как-то вот за счет того, что он действительно в таком стиле, я бы сказала бы лес, вот и ты как-то соединяешься с природой и действительно масса, масса хороших эмоций, вот поэтому радуйте свои глаза такой нирваны это просмотром красивых гор, красивого моря для вашего вкуса это нирвана, это вкусные блюда в ресторане, это хорошие напитки и конечно же нирвана для вашей души от номеров до спа, до прогулок на территории, этот отель вам обеспечит. Поэтому приезжайте в отель Nirvana Lagundin Spa, Турбанжур рекомендует. Мы вас ждем у нас в офисах Елена Цыганов, Агентство горящих путевок Турбанжур. Отдыхайте с огромным удовольствием!